Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр Попкевич, по дороге на работу. И самый распространенный вопрос с с чего же, собственно говоря, начать. Ну и конечно у нас уже в компании Групп есть заготовленный на этот случай ответ. Начните, друзья, с базового курса подготовки. Наш базовый курс подготовки, который располагается на моем канале. Он только называется базовый, на самом деле он максимально насыщен полезным контентом. В этом смысле мы даже очень э, значительно вредим некоторым онлайн школам, которые подобную информацию, хотя гораздо менее качественную, продают за хорошие деньги. То есть весь образовательный контент у нас абсолютно бесплатный. Но помимо э, того, что он вам доступен, вот сейчас вы уже можете взять и перейти в плейлист обучения и последовательно обучаться с первого занятия по 22, если не ошибаюсь. Они составлены очень грамотно, исходя из, из принципа от, «от простого к сложному», хотя даже чего-то прям очень сложного там нет. Самое главное, что вы получаете наставника, Настоящего наставника, не номинального, а настоящего, который э, позволяет вам разобраться со всеми тонкостями. То есть начать нужно с базового курса. Второй аспект. Вам нужно задать себе вопрос, а сколько же вы времени хотите э, использовать, да, посвящать Торговли. Во время, когда каждый чем-то занят, и наше большинство клиентов это люди довольно-таки занятые, которые успешны в своей деятельности или являются собственниками, собственниками бизнесов, конечно, нет кучи свободного времени, это понятно. И вы должны понять, сколько времени сначала вы будете посвящать трейдингу. Понятно, что сначала его будет уходить чуть больше, чем потом, потому что нужно освоить, потому что нужно хотя бы посмотреть базовые вещи, понять, что такое диверсификация, риск-менеджмент, как управлять портфелем и так далее. Это такие базовые, мощные вещи, с которыми, кстати, вам поможет наставник. И если у вас совсем мало времени, то вам нужно изучить принципы инвестирования. Все просто. Как инвестировать, с какими инструментами. И чтобы впоследствии инвестирование было просто стабильным источником дохода, который не будет отнимать вашего времени. Если вы готовы быть чуть более вовлеченными в рынок и участвовать самостоятельно, то в этом случае, конечно говоря о продуктах CM Group, я рекомендую настоятельно банковские сигналы CM Signals и на валютном рынке, и на фондовом рынке, и на контракты контракты на разницу и так далее. И третий аспект. Конечно же, нужно понять, сколько вы хотите зарабатывать. И очевидно, что это связано с размером вашего депозита. Друзья, мы никогда, ни один эксперт SimGroup не скажет вам, что со 100 долларов, с 200 долларов вы можете заработать какие-то приемлемые деньги. Наоборот, мы вам скажем, оставьте их себе, никогда с ними не торгуйте, потому что это максимально небезопасно. Это, мол, много информации посвящено, мы часто говорим об этом в интернете, поэтому размер депозита это третий аспект, который вы, прежде всего, отвечаете самому себе, да, вы его открываете для себя, у любого брокера надежного, если вы не знаете, то мы можем брокера какого-нибудь порекомендовать, но вот Самое главное, вот эти три аспекта, этого вполне достаточно для того, чтобы задаться этим вопросом прямо сейчас. А дальше, дальше конечно же, мы будем вас наставлять, помогать, сопровождать. И в следующем, видео, в следующем видео мы поговорим о том, а что делать, что и когда я уже выбрал какое-то инвестиционное решение или для частного трейдинга открыл торговый счет и начал да, куда дальше стремиться, какие ставить перед собой цели и, возможно, на каких инструментах торговать. То есть в следующем видео во втором будет детализация этих вопросов. Ребята, спасибо большое за внимание, подписывайтесь на канал и помните, что обучаться вы можете прямо сейчас для того, чтобы вы... За вами закрепился наставник. Вам просто необходимо оставить заявку. В описании к каждому видео у нас есть ссылки на базовый курс. Там оставляйте заявку. Это абсолютно бесплатно для вас. И за вами закрепляется наставник. Чтобы вы не были один на один с рынком и познавали все тонкости и сложности финансовых рынков. И прелести, и то, сколько он может давать денег вместе. Все. Всем пока.